Ой, и что нам делать, мистер Гейб? Ну, а чё такое? Ну, у нас много читеров на серверах. Ага. И люди жалуются. Ага. Нам нужно что-то с этим делать? Ну, новые кейсы, может. Но, как бы, сервера наполнены читерами. Люди психуют, делают какие-то группы, делают видео, CSGO, фикс. Ну, супер. Идея, новые кейсы и карты. Люди будут довольны. Но ведь, как бы, сервера наполнены... Блин, читерами что делать? А, идеально, кейсы, бабки, Слуха, как это бесит я я-то, ненавижу. Хери тут все просто. Не, ну ладно, хер с ним, новые кейсы, хер с ним, сука, новые патчи. А, ну на хера нам сраны карты, до которых ни хрена не понятно. Ни одного нормального прохода И сколько плен в жопе Ищи бляха этот вход для сраных теров И контрол в одном месте вот Зашибись, все ходят в одно место И все убивают друг друга в одном месте Даже нигде по кемперить нельзя Какая-то Call получается, да? Ну ладно, хер с ним На северах столько читеров чтобы босраться просто можно, да? У тебя есть первая мака, он И чё? Да, есть, видимо, прям аккаунт, но там все равно читеров не меньше. Заходишь, такой, играешь, пару каток, ну, вроде все нормально. Потом появляется эта тварь. Крутится, крутится, бегает быстро, телепортируется... И убивает тебя. Всех убивает. Агип такой, ну, о, о похер. Смотрите на мой бубло. О, это читеран севрах Ну и похер вообще. А Кэс комьюнити говорит, Слышь, слышь, слышь, вон нас читеры. Я, короче, ник поставлю, типа, фиг с CSGO. И процентов все поменяет. Смотрите, я играю с читерами. Я играю с читами еще О, господи, видишь? Я убиваю, я играю с читами. Меня никто не банит. О -о -о -о, я ненавижу этих людей. И как же это бесит, сука. Патчик каждый день по пару мегабайт. И че они фиксит? Читеров фиксит? А, хер там. Аж ни хрена нам дают новый карты и сравнить кейс, который ты открываешь. И знаете что? И знаете что, А ни хера не падают. А да, нам сказали, что тут новые дичи, которые будут реагировать на читеров и баники. Да? А хер там? Смотрите, сука, смотрите на читеров. я придаля мамку твою. Ненавижу, ненавижу тебя гейм, ненавижу всю эту контро. Ага, Починить это сраниба, это так бесит.